Нужны ли вообще сегодня памятники маленькому человеку в современных больших городах? Не знаю, как мне кажется, на фоне сегодняшних небоскребов все эти монументы уже смотрятся не так, как в прошлые времена. Если памятник или обелиск расположены в каком-то скверике или парке и являются частью единого замысла, и если сам памятник является произведением искусства, то я, естественно, такое только поддерживаю. Вечный Огонь, например, я считаю, что это отличный, скромный и в то же время всегда притягивающий людей монумент, возле которого хочется постоять и подумать. А постоянное стремление воткнуть кого-то на лошади в историческом центре Москвы, да пусть даже и маршала Жукова, выглядит достаточно странно. Там каждое здание само по себе памятник. И на фоне всей этой замечательной, строгой и красивой архитектуры, любая современная скульптура кажется лишней и чуждой. Отсутствие вкуса у тех, кто уполномачили сам себя установить памятник, это еще одна серьезная проблема. Еще хуже, когда какой-то градоначальник начинает дружить с каким-то скульптором, и они решают построить действительно что-то величественное и грандиозное. В таком случае вы вдруг рискуете однажды, увидеть у окна исполинского пучеглазого чудо-юду, плывущего на корабле то ли по кораблям, то ли по волнам, и вам потом расскажут, что вообще-то изначально это был Христофор Колумб. Но так как в обеих Америках дураков на покупку такого произведения искусства не нашлось, то пришлось воткнуть его посреди Москвы, и назвать памятником Петру Первому. И причем тут царь Петр со своими кораблями посреди Москвы – большая загадка. Ну вот видимо, если хочешь, чтобы памятник постоял подольше, то нужно изначально его воять как можно крупнее, и тогда потомки будут долго чесать репу, а что же нам делать с таким подарком, и в конце концов, возможно даже к нему и привыкнуть.